Итак, ребят, данное видео не реклама, ибо заказывать крупному сайту рекламу у блогера со средним количеством просмотров 50-100, это высшая степень тупизмы. Ну что ж, приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бувик, и сегодня вообще внеплановое видео, потому что сегодня я решил проверить сайт surprisecase.ru на его честность, на его правдивость. Я потому что э, такой скептик, что иногда даже не верю тем э, видео в интернете, что выкладывают другие пользователи. И, конечно, я все решил проверить на своей шкуре. Ну и, в общем-то, самый дешевый кейс здесь стоит 100 рублей. То есть мы можем за 100 рублей получить гарантированный приз. А какой? В том то и смысл названия сюрприз. Я хотел записать это видео вчера, но по какой-то причине я этого сделать не смог. Но зато вчера я здесь выиграл наушники Beats и часы. Так вот, сегодня на моем балансе уже 665 монет, и я хочу все-таки открыть. Несколько кейсов. Надеюсь, будет их несколько. Потому что начну я с кейса номер два. И да, когда мне придет посылка с этого сайта, я, естественно, сниму распаковку на эту посылку и посмотрю там какие товары. И, естественно, покажу это все вам. Итак, давайте мы все-таки начнем. Я покупаю кейс номер два за 100 монет. Я его купил. Поздравляю с покупкой, спасибо. Ножницы к кейсу номер два, 200 монет. И у меня на балансе 365. Также мне нужно оставить у себя на балансе 300 монет по-любому, чтобы я мог заказать все эти вещи себе. Так, у меня есть кейс номер 2 и ножницы кейс номер 2. Давайте откроем кейс номер 2. Я, конечно, немножко боюсь. Это такой волнительный момент. Это знаете, когда вот лотерея без проигрыша, ты знаешь и не знаешь, какой тебе приз попадется. И вот что может здесь попасть? Galaxy S7. Светящиеся шнурки. Часы, 3D-ручка Сразу это понятно, что 3D-ручка Колонка, вертолет, 3D-очки Мышка, Oculus Если я сейчас за 300 рублей получу Oculus Я его ни за что не продам Потому что вы сами знаете, сколько стоит Oculus Никакой китайской подделки на Oculus Rift Вы не найдете Плеер, пылесос, лампа, подставка 100 монет и 200 монет Итак Что-то я слишком разговорился много Давайте же мы крутанем Точнее, откроем кейс. Раз, два, три. VR-бокс? Мне чуть-чуть оставалось до вертолета и до мышки. Знаете, это крутая вещь. Я серьезно говорю, это крутая вещь. Я вот только недавно думала очках виртуальной реальности в VRbox. Именно о них. Так. О. Это сколько стоит? 40 монет. А у меня 65. Может, продать часы. Да, я думаю, продать часы. Часы мне они не нужны, тем более это. Такие простые часы Я лучше открою кейс номер один за 100 рублей И как раз у меня Как раз у меня останется 300 монет Так, давайте продадим часы За 40 монет Окей, у меня есть наушники, у меня есть 3D очки VRBOX Охренеть просто Итак, у меня есть 405 монет И кейс номер один. Давайте за 100 рублей его возьмем У меня осталось 305 монет Фух, ну я вам точно говорю Это беспроигрышный то есть это вообще давайте откроем кейс номер один здесь какие могут призы попасться монопод часы фишай экшен камера iphone beats beats tour my bottle bluetooth колонка камера водонепроницаемый плеер колонка то есть да, вроде бы колонка bluetooth колонка гироскутер гироскутер вот я был бы рад гироскутеру, честно говоря, за 100 рублей гироскутер получить, это высшая степень просто радости, я не знаю. Так, давайте мы начнем, откроем кейс и посмотрим же, что там нам попадется. Открываем. Чехол для телефона. Ну, в общем-то, вот так вот, остается только ждать, пока они мне придут, и да, если вам понравилось это видео, поставьте этому ролику лайк, также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить, естественно, видео с распаковки вот этих вот призов, трех призов, и ориентировочно эти призы должны прийти где-то в течение двух недель, так что подписывайтесь, скоро совсем выйдет видео с распаковки. Вот этого всего чуда! Ну, а с вами был Буик, всем пока!